Всем доброго времени суток, друзья, с вами э, рад с вами еще раз встретиться в, в но нашем новом уроке. А в этом уроке мы с вами будем рассмотреть э, очень интересную вот, э, функцию импорта и экспорта моделей, которые нам э, в дальнейшем э, в наших проектах пригодятся. Смотрите, э, если мы зайдем в, в вкладку файл, здесь есть вот, э, некая вот команда э, импорта. В нем вы можете... Э, также анимированные объекты тоже импортировать и экспортировать тоже можете но смотрите в чем загвоздка если вы экспортируете в алимпике то есть анимированные объекты либо импортируете их то они не всегда э, могут быть конвертированы в это поле в некоторых случаях из-за этого э, у вас э, могут исчезнуть вот, э, анимации, но я со своим другом Алексеем сообщался по этому поводу, он нашел какой-то способ другой, если я попытаюсь у него узнать, если я узнаю этот способ тоже, я вам это тоже постараюсь показать. Смотрите, при, при импорте объектов, давайте сперва его экспортируем из Макса, вы можете экспортировать любую модель или деталь любой элемент даже дома тоже можете там экспортировать но давайте сперва с обычного бокса начинаем вот. но если вы хотите его в дальнейшем использовать в ваших проектах то есть хотите ускорить ваш пайплайн то вам нужно будет развернуть его сделать развертку я пока еще не снял, а, не снял видео на русском, а, можете посмотреть там, у, в ютубе, там есть несколько вот, а, годных а, контент-каналов, а, я попытаюсь их тоже прикрепить. А, для, для этого нам нужно знать а, параметры а, этого объекта. А, давайте сперва экспортируем его как обычный а, аватар аватар и э, я сейчас вам э, все это дело объясню а для экспорта нам нужно просто выбрать этот либо экспорт электр у меня так как нету больше объектов в серии но все равно я предпочитаю вы, э, экспортировать только выбранные объекты из-за того что если у вас цена большая то у вас могут быть влюбки э, в самой программе в марвелосе вот чтобы это Избежать можете использовать экспорт селектора. Сделаем экспорт селектора на рабочем столе. Этот, называю бокс. Здесь ничего не трогаю, все как обычно и вроде окей. Okay. В Visually мы открываем этот объект как импорт объект и показываем папку, в которой он экспортировался. Мне, uh, по-моему, в fpx я экспортировал импорт uh, fpx uh, в этом в Marvelous Designer Rus, и вот у нас файл в fpx. Он изначально в сантиметрах, а анимации нет, поэтому это все закрываем и все окей. Okay. Окей, okay. у нас модель uh, импортировалась из э, Макса в Марвелус. С этим, э, с этим э, объектом мы можем э, управлять тканью. Либо вы можете э, уже готовые вот, э, мебели, кровати, либо пуфы, которые уже в Максе э, экспортированы и э, уже сделаны все манипуляции и хаси там добавить ну, например, некоторые вот пледы, либо вот такие вот объекты, вы можете с легкостью этого сделать уже при, с помощью этого объекта. Но вы с самим объектом никак влиять не можете на сам объект. Смотрите, в настройках аватара у нас в Property Editor есть некоторые вот полезные нам функции настройки. Например, первое, что нам нужно, это skin offset. Это расстояние между аватаром и этой, как его, этой тканью. Это мы можем увеличить, например, на 15 миллиметров. Это полтора сантиметра, и у нас вот как бы щель получается. Это делается для того, чтобы избежать коллизии и проникновение во внутрь объекта. Здесь еще есть некоторые функции, которые нам нужны. Вот. У нас есть параметр скольжения и статические и кинетические. Кинетические это когда вы его тянете, то есть объект двигается. А статистическое это тогда, когда с ним никакие вот манипуляции не получается. Этого мы в этом модели, по-моему, рассмотреть не можем или можем сейчас я его немного отодвину вот. смотрите если у нас вот friction э, включена, то она скользит по объекту а мы можем его на ноль поставить то есть отключить вот. как видите уже она не клеится к объекту и кинетически тоже отключаем и вот. А, оно полностью скользит, это параметр скользения. А Если его увеличить там на единицу, то оно вообще не будет э, двигаться, даже если вы э, будете его поставлять там, э, то есть попытаться манипулировать уже в симуляции. Оно как бы приклеивается к э, аватару. Это тоже э, очень нужная вот, э, настройка самого аватара. Вот. Также вы можете там добавить текстуру нормали, но это никак на аватар сам не влияет из-за того, что это только настройки видимости. Мы в Marvelousе рендерить не будем объекты. И по-моему, если не ошибаюсь, в Marvelousе есть вот нет, в нету, а в Clot 3 d есть вот функция рендеринга ткани. Uh, уже в самой программе. Uh, для этого они используют вот, uh, Vray, который uh, настроен под uh, систему Clo, Но в Marlose такой, такой функции нет, Такой функции нет. Вот поэтому мы с настройками материалов uh, не будем uh, заниматься в Marlose. Лучше всего использовать uh, любые другие вот 3D софты, например 3D Max, Blender, либо Unreal Engine. Если вы работаете в синке, то с синими тоже можете экспортировать, импортировать все эти ткани и рендерить на нем. Вот, смотрите, еще в чем загрузка. Мы удалим все эти модели. Я сказал в начале урока, если мы его развернем, то есть сделаем развертку, обычную я сейчас сделаю, чтобы вы смогли тоже повторить. Я вот сделал... Просто Unwrap UVW нажал и э, здесь так Normalize. Нажимаю и все. Э, после чего конвертирую в поле. Потом экспортирую. экспортирую. Э, вот бокс заменяем. Да. И вроде окей. А теперь от, а, обратно открываем Marvelous Designer. В Marvelous Designer мы можем импортировать объект э, в двух или трех э, вариантах. То есть импорт FPX, например, будет бокс открываем здесь вот э, есть вот э, некоторые вот э, настройки, но в э, fpx нету оказывается нужно экспортировать как объект э, экспортируем э, объект как obj obj файл. gb object exporter ну бог пускай будет и вроде экспор, э, экспорт уже сделали <coughs> <coughs> открываем обратно в Обратно в и импортируем объект. Там есть два-три варианта импорта самого объект файла. Мы можем как аватар, то есть как бокс, который вообще не меняется, не можем с ним взаимодействовать, либо как Garment. Garment делается для ускорения работы самого рабочего процесса, моделирования чтобы вы смогли сперва развертку делать, а после чего уже импортировать готовую модель и работать уже с готовой сценой, то есть с готовыми паттернами. Так как видите, у меня сейчас паттернов нет. Я сейчас нажимаю вот эту кнопку и покажу в чем разница между этой кнопкой и без нажатия этой кнопки. Смотрите, нажимаю ОК. У нас вот здесь появились вот некоторые вот ткани и вот такой вот дефолтный материал. Мы его удалим, но, как видите, мы в начале, вот, когда делали вот пуфик обычный, мы создавали все эти ткани, то есть вручную. Так как это взяло довольно-таки большое количество времени, мы можем... Уже импортировать готовые вот э, объекты как объект э, э, в развернутом виде и э, работать уже с ними. Смотрите, в чем э, суть. Здесь нету э, никаких вот соединений между ними. Мы можем вот, э, все эти объекты симулировать немного на секунду и вот, уже соединить их между собой. Но я должен вас предупредить, иногда эта функция не работает вполне корректно. Это ощущается именно тогда, когда вам нужно делать вот круглые объекты, например, круглый пуф. Вы все-таки должны, все равно должны его некоторые части или полностью сделать в Вот Поэтому для ускорения работы вы можете вот в таком виде тоже импортировать. Также мы, когда посмотрели вот настройку клуба, у нас был такой пример развертки, который я вам показал в начале. Box UV. Вот, смотрите. Если мы в таком виде импортируем наш бокс, то мы уже получим полноценную соединенную между собой настройку вот, ткани. Для этого нам нужно удалить старую развертку. Мы можем нажать вот в этом объекте QuickPlanerRamp. После чего мы открываем OpenUV Editor. У нас все, все старые развертки уже удалены. Мы можем вот добавить некоторые вот части, то есть разрезать их, потом уже продолжать с, ним, с ними работать. Я выбираю вот оди, одну часть вот shift R. То есть у вас это вот эта кнопка Break, если вы с ним не знакомы. Нажимаем Break. Эта часть. Вот, это же Break. Потом Ну, если я сделаю вот отсюда адрес, то по-моему сейчас уже должно что-то получиться. Если не ошибаюсь, было в таком роде. Сейчас точно не помню. А, здесь есть вот а, функция relax. А, все, можем в таком виде уже экспортировать. Вот. Сейчас мы с вами это э, экспортируем. Для этого нам нужно нормализировать normal, пак, э, потом уже конверт poly. После чего сделаем экспорт, экспорт selected, э, marulus, папку э, и в виде объект. Бокс, пускай будет у нас в бокс единицы. box один. Экспортируем. Дом. Вот. Этот объект я пока оставлю чтобы вы почувствовали разницу. Файл, импорт объект, box 1, импорт как Garment с помощью Trace to the patterns. Мы сделали с вами развертку. Я нажал Open, вот из-за этого у нас старый вот пуфик удалился. Поэтому перед открытием вот объекта вы можете там полностью э, здесь в функции import add нажать, но я как, -как этого не сделал, э, у меня объект удалился, но э, не суть. Смотрите, теперь с помощью free saving Tool мы можем вот э, соединить между собой углы. Здесь вот такая вот а, треугольничек должен появиться вот, примерно вот так этого тоже мы можем немного а, просимулировать после чего уже добавить а, вот, в открыть все с помощью вот Freezing Tool туда, вот так до края сделаем отсюда до этой точки потом от этой точки до края объекта вы в любой момент можете их немного передвинуть если вам что-то где-то не понравилось это, по моему центральная часть да соединяемся с этой частью вот эта часть это немного займет ваше время но в конечном итоге у вас все равно быстрее получится сделать объект, чем полностью создавать вот такие вот узоры. Давайте те, что уже есть, сделаем. Вот у нас мы соединяем, нажимаю Ctrl-B, чтобы нормально все легло. И вроде все. Ctrl-B. И все. Как видите, мы смогли э, создать полностью развертку объекта. И в нем уже э, с использованием вот тех же функций, то есть Free Tool или знакомых нам функций, уже э, достичь э, своего результаты, которые нам нужно. Все, в этом э, вся суть, мы в следующем уроке с вами будем рассмотреть уже как, практические задания, которые мы можем э, рассмотреть, все эти инструменты и вот, настройки аватаров тоже поподробнее. Спасибо вам огромное за просмотр, не забудьте подписаться и поставить лайк, если вам понравилось видео. Э, до встречи в новых видео.